Добрый день! С вами Галина Лапика. А сегодня поговорим о настройке своего профиля. Для этого мы заходим на свою страницу в Калигостре. Далее нажимаем на вкладку «Настройки», нажимаем на «Общее», в общих настройках мы подтверждаем нашу почту. Если надо, при необходимости можем отредактировать и почту, и пароль. Далее, привязываем свой кошелек. Здесь у вас будет написано «Привязано». Ну, здесь история вашей активности. Русь. После этого, а теперь мы переходим в настройку ротации. Далее, здесь мы отмечаем, какие ротации вас, что вас интересует. ВКонтакте, Одноклассники, кон ротация канала YouTube, Facebook, Skype. То есть, вы здесь ставите птичечки. Если вам что-то не надо, вы только, как говорится, не указываете Далее, привязываем ваш аккаунт Для привязки вам нужно авторизоваться на самом сайте То есть вы здесь нажимаете на кнопочку Тут будет написано «Привязать аккаунт» Привязываем точно таким же образом вашу группу ВКонтакте И пост, любую ссылку на ваш пост можно тоже привязать После этого раздел YouTube Точно так же вы делаете, указываете здесь ссылку на ваш канал И пишите и нажимаете на кнопку «Привязать» Видео или трансляцию То, что вы хотите, вы и выбираете Точно так же мы делаем и на всех остальных Facebook, Одноклассники, Skype и так далее Все это вы можете сделать То есть вывод со всех ротаций, которые вам более интересно Вы соответственно привязываете свои профиля После этого следующий шаг нас, следующий шаг нас интересует приватность Нажимаем на приватность Здесь вы указываете, кто видит вашу страницу, фото, видео и так далее. И нажимаете «Сохранить». Настройка уведомления. Значит, данная настройка уведомлений, она находится в разработке. То есть мы здесь ничего не делаем. В следующих роликах мы будем дальше рассказывать о каждом разделе социальной сети в Калиостре. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!